Несколько дней назад я попросил своих зрителей написать идеи еды, которую они бы добавили в Майнкрафт. Было лишь только одно НО. Еда должна быть трешовой. Очень трешовой. И для этого ролика я реализовал 4 идеи через программу MCAD. Он позволяет создавать почти все, что только захочешь в виде мода или датапака. Ссылку на данный мод я оставил в своем телеграм-канале. Для него нужен только Forge119.2. Он косой, кривой, но зато он мой. Привет, камрады. Это Гринсурс. Поехали. Бобы, которые позволяют улететь в стратосферу, это действительно первая идея, которая мне, скажем так, понравилась в комментариях, и да, я ее реализовал. Все будет сниматься вот такой лайв-камерой, потому что реплей-мод не поддерживается с Форджом. Фордж перестал его поддерживать это на 1.16.5, так что чтобы вот так снимать. Итак, чтобы добыть нам эти бобы, да, я продумал даже такой момент, вы можете их добыть прямо в реальном мире при помощи вот этого. Да, это папоротники, я сейчас не шучу, я сделал... Специально так, чтобы можно было Вот так вот, знаете, вот опоротники Вы можете где-нибудь гулять И с 50% шанса <laughs>, Выпадают бобы Давайте же все их сломаем Итак, давайте сейчас я быстренько выйду В выживание, да, вот такие вот бобы <laughs> И да, это Магический боб, я не сильно Задумывался над э, их текстурой над тем, как они точно будут выглядеть, потому что я такой себе художник. Но, тем не менее, друзья, сейчас я войду даже специально в креатив, я передумал уже, потому что мы действительно сейчас улетим, пацаны. Если мы сейчас будем есть, то постепенно у нас будет выкладываться эффект четвертой левитации, мы будем продолжать есть, есть и тем самым улетать. Да, теперь в Майкрафте можно сделать. О, испытание завершено. Все, пацаны, можете установить этот мод и спокойно завершить у себя достижение. Вот это, да, чтобы уже, ну, реально, не париться. Как мне кажется, вполне себе неплохое нововведение. Вторая идея, которая мне очень сильно понравилась Это идея с конфетой шипучка Я помню ее в детстве очень любил пробовать Она реально не самая приятная Кислые конфеты Ну, блин, что ж тут поделать И чтобы, так сказать, опять же оставить ее просто не где-то в креативе Я добавил для нее целый крафт Итак, для этого нам понадобится положить вот сюда сахар Нам понадобится, если не ошибаюсь, разложить вот так бумагу Это важно И лаймовый краситель Нет, я перепутал надо, надо вот так Во, Вот, друзья, и у нас получается конфета-шипучка Заметьте, в количестве 8 штук, и она выглядит совсем иначе, как обычно мы привыкли ее видеть, да, потому что я решил для нее нарисовать собственную текстурку, и выглядит она как колонна какая-то в руке с бубковкой красный Но, тем не менее, друзья, если мы ее съедим, то действительно выйдет то, что многие просили. В чате пишется ⁇ помнишь ⁇ и вот такой вот эффект ностальгии со значком М из 2007 года. Не, ну серьезно, я думаю, что вот именно так должен выглядеть эффект ностальгии. Где-то должен еще играть э, э, «Сентябрь горит», где-то еще... Короче, вы поняли, выглядит это действительно упорно, но тем не менее, реально можно есть конфеты шипучка и спокойно дальше ностальгировать. Лишний раз напомню вам подписаться на канал, поставить лайк и по возможности поддержать меня на Данайшиналерс. Все ссылки в описании. Ну что, друзья, да, жареный снег теперь есть в майне. Я, честно, я когда увидел эту идею, я подумал, блин, это гениально, это нужно реализовать. И опять же, все это... Вполне себе реализуемо, и опять же, я бы мог взять снежок и просто сделать так, чтобы он переплавлялся в печке или там блок снега, но нет, я хочу больше трэша, поэтому мы сейчас с вами сделаем снеговичка, вот он наш дорогой, мы его грохаем, и да, с него выпадает вот это, это снежное мясо, выглядит оно как-то вот так. Больше похоже, знаете, на какой-то кулик. Как эти называются? Вот эти шарики рисовые в Японии. Может быть, примерно так оно. И теперь эту шнягу. Вы, кстати, можете даже съесть. Я не помню, к сожалению, сколько она восстанавливает, но ее можно съесть. Но мы им закидываем в печку. И получается, давай, давай, давай, давай, давай. Сейчас должно получиться еще. Мы получаем. Да! Приготовленный снег. Да, эта штука выглядит вот так Это, знаете, больше похоже на какую-то головку тюльпана в грязи какой-то Ну, а что вы думаете, если снег закинуть в печку, она наверняка какой-нибудь фигней покроется И да, получается вот это И да, это же можно еще съесть Это да, вот, друзья, я исполнил еще одно желание Жареный снег действительно есть в майне Друзья, сейчас будет страшно, возможно придется положить на этот ролик 18+, но да, я исполню последний на сегодняшний ролик четвертое желание, а именно о создании мяса, а, мяса, мяса Аксолотля. И да, мы сейчас призовем Аксолотля, если вы слабонервный, пожалуйста, я, я вас умоляю, отвернитесь, отвернитесь, пожалуйста, мы с вами грохаем оксалотля. И да, с него выпадает вот такой кусок мяса Он всегда розовый И какой бы Аксолотль не был бы все равно он будет таким же, я сейчас с вами еще одну вещь проверну, сейчас мы заспавним волка и давайте посмотрим, какая будет реакция у него на это все дело, мы ему даем, а он не хочет есть, потому что он даже от нас убегает, он говорит, ты дурак что ли, реально, так оксалот для грохнул? Но это мясо мы можем съесть, и я его съедаю, и да, как было в комментарии, пишется, ты ужасный человек, а ты умираешь, вот так вот. Я думаю, здесь все логично Никакой человек с здравым умением Будет создавать данный А самое страшное Что я создал это мясо И я, я уже точно не, не, Я уже точно человек Который э, Сумасшедший немножко, да Что ж, я надеюсь, вам зашел этот ролик И если вы хотите еще подобного контента То предлагайте свои идеи И я над ними подумаю А так, всем спасибо, всем пока